Мы представляем вашему вниманию дипломную работу студентки пятого курса Московского института культуры Марии Алексеевны Кандаловой. «Моржевеловые мысли, Идет постановка. Дело все равно. не хотел. Я бегу, и тебя найду. Ты уже все обшарил и нашел? Я в соседний лес и там нет. Я все верну и ты отыщешься. Н нет, меня ни капельки нет, понимаешь? Тогда, тогда, тогда я выберу в поле и закричу. Я жив! а ты услышишь, закричишь, мне меня движет она. Вот. Нет, меня ни капельки нет, понимаешь? Да что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет, понял? Нет, ты есть, а вот меня нет. понравилось, очень было трогательно, атмосферно, душе. душевно, так ребята большие молодцы, это второе выступление уже за, за две недели, это конечно, не каждый взрослый потянет такую программу, но все абсолютно справились так, здорово, я не вижу даже разницы, маленькие артисты, большие, настоящие артисты, в общем, выступили здорово, нам очень понравилось, спасибо и ребятам, и педагогам за такое творчество. Я как всегда восхищена, здорово. Вообще, интересно, очень. Молодцы. Мне да. понравилось очень. Необычно. Все. Дети молодцы! А кто тебе больше медвежонок леза? 3 января на территории Прудов будет театрализованная программа для детей совхоза имени Ленина. Называется «Новый год за тремя замками» со сказочными персонажами. Приходите, будет весело!